Все, все, иду. Из дома выходит Стас, в руках у него большая коробка. Это что, самокат? Зеленый, под цвет рюкзака, как ты просила. Не удержался. Хочу, чтобы этот день с самого утра был для нее настоящим праздником. Пап, давай, давай достанем самокат, я на нем в школу поеду». Нет, дочка, в школу мы пойдем пешком. Я специально коробку не стала открывать, пока у тебя рука не зажила. А после школы можно? У рука совсем не болит. После школы так и быть. Только аккуратно и под моим присмотром. Ура! Чего ты такой помятый? Не выспался? Все отлично, Ольга Петровна. Иришка, пойдем, давай руку.